Всем привет друзья и сегодня мы рассмотрим мой боёчек на сфинксе, который буквально недавно прошел. и я хотел с вами поделиться еще одной, одной фишечкой, которая называется крест разведчик. Да, крест разведчик делается на ББМ, на ИТ и на ОБТ итак здесь суть всего то что если вы слышите посторонний звук я извиняюсь у нас ремонт и также если кого-то заинтересовало данное видео я рекомендую подписаться извините что отошел от темы и говорю да суть того что нужно сделать для Звезды, да, звезда, да, она называется, правильно. Вот. Крест разведчика, да, или медальки крест разведчика. Это нужно насветить около 14 тысяч за бой. 14 тысяч это значит то, что ваш, ваши союзники должны нанести по... Вашему засвету. Здесь я показываю точки, на которых я буду кружиться на Сфинте. Хочу заметить то, что э, дамаг, э, дамаг, который вы будете набивать, он э, практически будет никакой. Так как было такое задание на прошлом, по-моему, прошлом марафоне, э, насветить 20000к. 20 и именно вот на этой карте Вот на этой карте Оно делалось Но, ребят Я, когда делал это задание Я ни раз не, выстрел, не выстрелил В противника То бишь Я никого не стрелял Я чисто занимался тем Что должен делать ББМ Это, конечно же За свет Вот И Какие же точки, какие же точки основные, да, где ББМ а, должна светить. На этой карте все а, было понятно изначально, когда она вышла, да, здесь а, есть а, бугорочек, где очень ну, хорошо прячутся и тэшки. Также, если вы знаете, в той стороне есть а, мост, вот, и здесь э, Сфинкс довольно себя комфортно чувствует из-за рельефа, ребят. Я уже как-то говорил, то, что в проекте Армата, да, э, вот э, рельеф э, играет очень большую роль. Потому что некоторые не умеют пользоваться рельефом, да, и его не замечают. То бишь, э, как карта, э, и не пользуется этим рельефом также ОБТ могут пользоваться этим рельефом, также и Т, да, могут пользоваться рельефом, да, но а, однако этот рельеф очень помогает, да, как бы он не прямой, есть бугорки, где можно спрятаться, есть, конечно же, разные, разные, разные штучки на картах, которые можно использовать в качестве вот в качестве там допустим спрятаться и как-то понастрелять по да вот что же еще да хотелось бы добавить очень очень много таких как вот и когда обт прячется в ямке где-то НЛД не видно это хорошо он стреляет от пушки ты не можешь его править это просто супер это можно использовать в любом бою, где есть э, вот такие э, места, я уже говорил о рельефах, да, и все, всего подобного. Как можно это использовать? Вот. А для выгоды. Для выгоды своей выгоды, да, в каких, э, на каких местах, э, если вы помните, да, я делал такой небольшой тетериалчик, по которому мне не, не очень качественно вышел, и я его сделал не в записи, что было очень как бы, проблематично для меня. Сейчас это более удобно для меня, потому что я делаю видео в 4К. Вот. И это видео будет также в 4К. Вот. Чтобы повысить качество своих роликов, чтобы вам было приятно на, на это посмотреть. Да, вот для чего я это делаю потому что в данной, в данной нише большая конкуренция а вот в 4К еще никто не работал вот я первый вышел на этот уровень так как у меня есть свои возможности работать в 4К и появились такие возможности специальные штучки плюшки и прочее да и как бы я вышел на этот уровень первый 4К так что я думаю, что если кому-то понравятся мои качественные видеоролики, он, конечно же, прожмет и подпишется на канал. Вот. И, и, и, и суть. Я логически стратегический человек, который играет уже давно в проект, Арма, проект армата, да, Армат и знаю слабые места уже можно сказать на картах столкновения и как-то мне это уже давно давно приелось я сейчас больше играю в ТВП. но, но все же как бы я выхожу вот иногда пофаниться там допустим на сфинксе именно пофаниться ребят потому что э, для меня эта техника как бы э, можно так сказать не, не моя техника да хотя я Знаю, да, там, как насветить, как, что и, и тому подобное. Вот. И я катаю по фану чисто вот на такой технике, которая, допустим, в ПЛП я, я еще не, си, не силен. А вот уже столкновения как бы, я более-менее так знаю, да, что делать и как, как можно обезвредить противника, какие, какие места там... Нужно знать для ББМ, где идет просвет у тебя и как ты светишь. Здесь вот в основном я кружусь ради чего? Ради насвета, конечно же. Я кружусь буквально, можно сказать, так по кругам, чтобы мои союзники... Наносили урон тем машинам, которые вот высвечиваются вдалеке, вы видите. Да, у меня пошел урон засвета. То бишь я засветил этот Т-90, получил от него плюшку и ушел дальше, потому что он засвечен. Все. Как бы то, что он дым кинул, это, э, я сейчас э, развернусь и обратно к нему подъеду и подсвечу его. Да, он меня потом убьет. Это ничего не скажешь, но... Как бы смотрите, сейчас полностью контролируются две точки, которые являются, можно так сказать, основными. Три точки, да? которые с помощью сфинкса, с помощью сфинкса, да, то бишь ББМ, была захвачена. Потому что есть просвет, есть полностью контроль, контроль ИТ на, на картах. Вот здесь я по моему получаю да, большой урон и иду подлекаться чтобы мне было была возможность э, еще посвятить немножко хотя бы вот и я иду лекаюсь то, ну, вы знаете да что в столкновение можно э, как бы подлечиться и снова в бой вот получаю опять же свой дамаг, ну чуть-чуть поменьше хп, -шка, ну и ладно, да, я получаю то что мне нужно, это мое здоровье. Вот, что мне кажется только в ПВЕ по-моему такое есть, ну все же это делает для ББМ, для ББМ, да, не говорит то что ОБТ это должно делать, это специально для таких машин быстрых, да, которые действительно у них мало, малая прочность мало э, быстро лопаются да как бы и они также опасны в цвету вот и эти машинки как бы вот для них они быстрые подвижные могут доехать в любое время никак э, там э, черепашка наша challenger да которая тащится конечно я не советую ему ехать там допустим если у него осталась последняя хпшка и отъезжать на точку ремонта лучше достойно на обт лучше достойного умереть вот. я считаю так то что лучше потерять 25 очков как бы ради того чтобы команда получила какие-то очки да если ты в дефе играешь вот. либо ты твой противник заехал на точку пошел захват 90 процентов захват ребят 90 процентов захват также сбивается некоторые э, не знают этого да то что вот, как бы, стал на захват он круг идет и вот последнюю секунду если ты заехал да вот это за счет зачет тебе то бишь, когда в последнюю секунду заезжаешь, да, даже пусть это будет последняя секунда, да, не в начале там захвата точки, а именно вот в последний момент ты заехал, то ты спасаешь команду от снятия с точки Вот, и задерживаешь противника в, как... Задерживаешь противника при захвате точки. Вот. То бишь он хочет получить эти 100 очков. А ты ему не даешь эти сто очков. И все вот это происходит на, на фоне битвы. Да, здесь все является... Нужным и полезным, да. И знание вот таких э, мельчайших подробностей, как э, э, вот что делает страйкер сейчас, да. Кто-то захватывает точку 8, он ее э, поддефливает. Да, это не машина для, как я считаю, для дефа, потому что он может получить свое, но все же он делает что-то для команды, да. Он не, не дает захватить точку. Ну, все же точку захватывает, потому что, видимо, преимущество. И чуть-чуть э, он побоялся. Побоялся получить, э, как бы, плюшку. Здесь подъезжает дальше. И я дальше продолжаю делать свою работу. Я свечу. Я больше, э, там, сколько, по-моему, тысячи три э, 1003, да, по-моему, я набил в этом бою, если быть точным. Но, однако, насветил я 14к. 14к на свет, ребят. Это 14 тысяч по урона противника, урон союзника по противнику. Вот. То бишь, в это время, пока я вот тут катался и делал пикеты вот эти все противник стрелял если вы вы обратите внимание то на желтый на желтые э, э, на желтые мои значки это значки урон союзника по у, урон союзника по врагам то это вот и есть э, 14 штучек, которые я получил, я думал, что мне не хватит их и дальше продолжал свою работу как бы, да, Сфинкс должен светить. Не настреливать и не стоять в кустах. Вот. На этой карте это спокойно можно, да, есть карты, на которых Сфинкс этого не может. Вот. А здесь Сфинкс это может сделать, как бы, и даже не только Сфинкс это может сделать. Это может сделать и ОБТ. Да, любой ОБТ может поехать также под гору, встать и все. Буквально про противник э становится как бы э на просвете. И здесь важная, важная часть это подвижность. является, Почему как бы его проще сделать на ББМ, чем э, на ОБТ. Здесь э, подвижность. Я, конечно же, постараюсь, постараюсь сделать э, крест разведчика на ОБТ и выложить для вас ролик. Я буду стараться его делать как-то. Вот. Э, на тех танках, которые я знаю. И э, эти танки я буду использовать. И как бы второй ролик второй ролик вот 1300 я набил всего ребят 1300 я думал 1300 да ну, это не так я всего ну хотя сделал три фрага да но как бы 1300 я всего набил а когда я набивал 20 тысяч ребят когда я набивал 20 тысяч на света я не сделал вообще ни одного выстрела вообще то бишь ни одного выстрела не было и как бы вот это все пошло в зачет. 20 тысяч я настреливал, это реально 20 тысяч можно насветить. И как бы я это делал именно на вот этой карте. И благодаря команде да, своей я настрелял тогда 20 тысяч. Если а вот а, такие задания есть, и как бы они встречаются в различных э, боевых путях. И если вы не знали, конечно же, как насветить на ББМ, э, допустим, то поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. Это Вадим Курнули. Если кто не знает, я участвовал э, в турнире по АГГ э, столкновению. Да. Я Uh, уже стримлю больше как бы, года и, как бы, вот, аудитория с именно с проекта армата нету и как бы я вот немного поменьше начал с ней работать да, вот, как бы так, ребята, вот, видите да 200 с лишним тысяч я настрелял и как бы все этот бой мы закончили и следующий бой следующий бой ребят будет на ИТ который я уже это было на стриме у меня это было на стриме я извиняюсь за качество ребят вот это второго боя да потому что это я переснимал, чтобы как я знаю, как это сделать, да, я знаю, как это делается. Вот и а этот бой, кстати, про, проигрышный, да, но все же интересный. А почему? Почему интересно? Потому что я там набил 15 тысяч а, к а, на ИТ и набил 15 тысяч к по на свету. То бишь у меня где-то 30 тысяч свободки. Вы понимаете, да, этот бой, вот этот бой, я специально, да, вот сейчас переснял его, как бы он будет немного похуже, чем первого, первый бой по качеству, потому что он переснятый, он как бы немного будет подлагивать, потому что это был все же стрим, не запись, да, как бы и... вот, все же, смотрите. Я, я использовал технику, которая мне нужна была. Здесь есть э, такие э, ставочки, которые я делал раньше в, в Донат Алердс. Не обращайте на них внимания. Я пробовал, тестил э, вот. Это запись стрима. Я специально заглушил ее, но ну, как бы, все же, да, я вот в этом бою, если кто смотрел этот бой, я осветил там 14к, я, ну, как бы, я имею представление, а как это сделать, и, в принципе, я это делаю, да, но здесь факт, факт остается фактом, как, есть так, тоже задание было такое. Я помню то, что на боевом пути тоже насветить на ИТ-технике. Во-первых, ИТ. Сразу в голову приходит, что ну, Т-15, ребят. Т-15. Почему Т-15? Раньше она была по под, подвижней, но, ребят, хочу заметить. Т-15 более менее прочная ИТ. Более-менее прочный Т, который э, имеет э, прочность, так же, как вот Леклерк, э, да. Ну и э, подвижность немножко у него хорошая, но сейчас, э, по-моему, со скоростью у него проблемки немножко, но я думаю, это исправит. Вот. Э, хотя у меня там сидят э, кто Сидит... Э, десант, я не использую десант, потому что, ну, как бы, я хотел сделать чисто, вот, работал не на дамаг, вообще, как бы, все было, бой, есть бой, я пошел в бой, и а... бился, вот, чисто, вот, на Панамском канале, для Команды, да, э, для любой команды это зеленка. Все, больше, больше никаких э, целей, что э, как бы делаю я. Больше никаких целей, потому что вот видите, да, то, что едут э, ОБТ, едут э, уже ИТшки, которые двигаются туда. Вот э, они двигаются именно по зеленке. Для чего? Для, для того, чтобы контролировать эту зону. Поэтому я полностью вот э, взял контроль над зеленкой. Один. То бишь мне там никто не помогает. Я вижу, что э, стоят на горе ИТ-шки. И в, э, сбоку, да, вот вы видите, то что сбоку стоят тоже ИТ и какой-то ББМ. И по моему на свету опять же по моему на свету идет урон. Вот. Э здесь я чуть, чуть побольше набил, потому что ну, Т-15 побольше может набить, чем сфинкс, и, как бы и У меня не было задачи в прошлом бою именно набить там столько-то, чтобы получить столько. Да, как бы, вот так. И э поэтому как бы, мы, мы вот, работали я чисто работал на команду и ну здесь слив, ну, ничего не поделаешь. Вот. И... опять же, все, вот контроль точки заезда врагов со стороны. Потому что там гора, тут гора получается, да. И с этой горы, из той горы стоят и тышки. Они всегда там стоят. Это уже закономерно. Это уже как бы ни, ни для кого не новость, что на этой карте да, ИТ стоит именно в этом местах. Хотя бывают такие моменты, у меня были такие моменты, когда ИТ почему-то лазит в городе. Да? Ну, вот вопрос к ним. А зачем? Если у вас есть специальная зона для расстрела, да, которые. Ну, я понимаю, хочется там как-то разнообразить игру, но все же, все же нужно же логически соображать. Ну, да, понимаю то, что иногда в противник давит, да, иногда противник давит, и сам, самым страдающим звеном остается ИТ и Т, и Самый страдающий как бы, И самый больше набивающим, и самый больше страдающим является и Т. Вот. Потому что, ну, как бы их просветить легко, если вот такой человек, допустим, знающий, да, поехал и сделал 15к в одном бою на, на света, то.. Они. Вы, вы сами понимаете то, что как бы э, здесь э, явно, явно преимущество, хотя э, в этом бою мы проиграем. Да? Но это не именно ошибка одного человека, это ошибка команды. Да? Потому что, ну. Вот здесь ОБТ стоит, по-моему, челленджер, да? Челленджер стоит на горе. Да. Что не сад... вообще уму непостижимо, как челленджер может стоять на... на горе. Да, я понимаю, что он лопается, но, блин, я на Т-15 еду и э, делаю то, что как бы... делаю сейчас, да, я убиваю, я делаю на свет команде, я помогаю команде, а этот, извините меня, мудак стоит и как бы ничего не делает для команды. Это вот э, вообще как бы уму непостижимо. Да, хочется набить, но в итоге я тоже хочу постоять в кустах, ребят. Я тоже хочу как бы э, Победить, да, но если будет, будет такое, именно вот, смотрите, опять к нему присоединился Леопард. Нет, Леопард выехал неправильно, кстати. Вот зачем выезжать, именно вот видели, да, как они выехали и почему они получили. А почему бы не выехать вот где именно по дорожке. Вот вопрос такой. ОБТ. Почему не выехать по дороге, да, которая. Да, она там простреливается. Ну ты получил плюшку, ну не верь же. Ты выехал, блин, в центр поля. В центр поля, ты зачем едешь? Ты еб его на, чел... на челленджере. Тебя один раз загуслят, ты получишь три плюшки от ТТ. Зачем это делать, я вообще не понимаю, ну ладно, не суть, да, суть в том, что э, вот некоторые недопонимают не всего, да, я понимаю, что не все асы там, не все участвовали там, как я в турнирах, и да, ребята, кстати, в турнире я участвовал как новичок, вообще в игре. Мне захотелось э, поучаствовать, э, показать себя, показать свою команду. И я лично собрал МКС Якорь. Я собрал МКС Якорь. да, вот Я был тогда в МКСе. Я предложил э, Якорям объединиться. Они да, согласились, потому что э, как бы у них тоже не было команды и у нас тоже не было команды. Однако мы показали результат тот команды со двора. Ребят. Ре реально была команда со двора, потому что э все, все вот эти э как бы, игроки, э я не был тогда настолько э знающим проект Армата, настолько осведомленным о проекте Армата именно в режиме столкновения. Да? Не знающий человек ни карт, ни как бы ничего. Но все равно я показывал какой-то результат. Я делал что-то для команды. Я разворачивал. Я заходил с флангов. Я, я работал на команду. Нужно было развернуть противников. Я на Т-80 заезжал и разворачивал противников. Получал как говорится, люлей, но заезжал. И делал это, потому что я, я знал, если моя команда проиграет этот бой, мы вылетим. Понимаете? И, а здесь, как бы, да, здесь игра просто расслабон, кайф, получаешь, удовольствие какое-то, но все же... Какие-то знания для того, чтобы, там, допустим, выиграть, нужны же все-таки. Я понимаю, что многие приходят с ПВЕ и играют в столкновение, Да, это сложно. Для них это сложно. Хотя режим ПВЕ и столкновение да, чем-то схоже Здесь можно пополнять и домашку, здесь вот различные э, существуют э, зоны, которые э, можно брать. В итоге э, проигрыши, проигрыши, сливы, сливы. Один человек в команде, один человек в команде берет крест-разведчика и все. Пожалуйста, вот вам результат. 15.775 дамага. По насвету. Все, ребят, у меня все. Всем спасибо, благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Я буду ждать. Пока, пока по, вот, по проекту Армата больше неделю-две видео не будет. Я посмотрю аналитику, потом посмотрю.